Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для тех на октябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Итак, я выберу 10 карт для вас. И начнем мы с Кельтского креста, мои дорогие. Под колодой, под колодой у нас король кубков. Ну что ж, мужчина элемента воды. Рыбы, раки, скорпионы, либо любой влюбленный мужчина может проигрываться вот по этой карте. Либо вам могут сделать какое-то предложение, что-то, что вас обрадует, потому что в чашах всегда какой-то позитив, всегда какие-то позитивные эмоции. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим осталь... с основным раскладом. В центре креста у нас замечательная карта «Девятка кубков». Карту перекрывает еще один король. Король посохов. В основе вашего креста восьмерка посохов. В недавнем прошлом у нас девятка посохов. Во главе расклада двойка кубков. В ближайшем будущем двойка мечей. Для вас, мои дорогие, королева мечей, в вашем окружении карта Луны, надежды и страхи королева пентаклей и чем все завершится карта императрицы ну что ж давайте начнем с малого креста какой-то король вот дева король посохов это мужчина элемента огня львы овны стрельцы может принести вам какую-то много много радости девятка кубков это замечательная карта исполнение желания может быть этот король исполнит ваше желание или сам этот король является вашим желанием может быть исполнение мечтаний что-то такое вот связанное с этим королем э, осуществится в вашей жизни что-то что принесет много радости а кстати может быть эти чаши полны любви тоже если это любовные отношения для мужчин это может быть ваш партнер по бизнесу родственник друг кто-то что-то какая-то вот что-то этот человек сделает для вас приятное или вот вы совместно может быть совершите что-то какой-то бизнес может быть какую-то сделку либо у вас отношения такие очень теплые с этим мужчиной король посохов как я уже сказала мужчины элемента огня это львы овны стрельцы либо это мужчина вот у которого есть какая-то артистическая черта творческие какие-то наклонности причем это люди очень такие предприимчивые то есть они умеют зарабатывать деньги зарабатывать деньги они умеют на своих талантах то есть э, рисует картины значит его художник он например то продаются картины поет так поет в самом где-то в хорошем месте если э, что-то такое знаете э, к чему-то талант какой-то то, то все равно на этом вот умеет зарабатывать деньги люди э, вы знаете, люди огненной среды, они выражают себя как-то внешне, выражают себя через свою одежду или внешность свою. Для мужчин это может быть что-то какие-то, яркая рубашка может быть, что-то с, с волосами может быть. Любят ходить в спортзал кто-то из них, например, через свое тело они выражают себя. Может быть, наколки, может быть, наращивают мышцы в спортзале, что-то вот такое, энергия. Даже если спортом не занимается, то полны энергии какой-то. А в основе вашего креста восьмерка посохов это карта высокой занятости. Для кого-то это частые перелеты, командировки могут быть, либо передача информации, то есть постоянные звонки, имейлы какие-то, может быть, какие-то видеозвонки. Если особенно, вот, например, может быть, ваши отношения на расстоянии, то вы постоянно переписываетесь, перезваниваетесь. Или вы летаете, или ездите друг к другу часто, может быть. А кто-то, может быть, работает вот в этой среде. Я недавно э, делала личный расклад э, и сказала, будет часто летать. Он сказал, мой сын – пилот. Вот так вот, такое совпадение было очень. Ну и тут вот, может быть, вы работаете в среде передачи информации, медиа, например, телевидения, или вы работаете с интернетом. Может быть, даже работа на удален... удаленно где-то, может быть, через интернет вы работаете. А в недавнем прошлом у нас «Девятка посохов». «Девятка посохов» – это такая карта воина. Может быть, недавно вам пришлось что-то отстаивать. Это, знаете, карта последней битвы, то есть не опускай руки, вот-вот, и ты добьешься того, чего ты хочешь. Даже вот, может быть, уже была не одна битва, потому что по этой карте обычно солдат вот в традиционной колоде, воин, он уже, знаете, с ранами. Какими-то, то есть жизнь уже побила, то есть был, есть уже какой-то личный опыт, жизненный опыт, поэтому, но ни в коем случае не опускайте руки, это, как говорится, еще день простоять, ночь продержаться и вот-вот-вот-вот, потому что после девятки идет десятка, а в нумерологии десятка – это конец цикла, вы сможете завершить вот что-то, чего, то есть это в недавнем прошлом, значит, вы, может быть, вот, как раз вот-вот-вот на подходе получения или достижения того, чего вы и хотели бы достичь. Во главе вашего креста двойка кубков. Карта такая очень милая. Это младший аркан карты влюбленных. Карта, говорящая о том, что, может быть, вы кого-то встретили недавно. Это начало отношений. Может быть, начало любовных отношений. Это... Слияние двух душ, я бы назвала эту карту, когда полное взаимопонимание. Вы, может быть, начинаете предложение, человек заканчивает. Это постоянные, могут быть разговоры до утра такие, когда есть что сказать, есть что послушать. Вот это вот. Если это не любовные отношения, то, может быть, в вашей жизни появился новый друг или подруга, человек, который полное взаимопонимание, и вы этого человека понимаете, и вас понимает тоже вот так вот. А для бизнеса это может быть хорошее партнерство, совместный бизнес, у вас, как говорится, оба в деле и полное тоже, вот как я сказала, полное взаимопонимание. В ближайшем будущем еще одна двойка, двойка мечей. В данном случае э, придется вам принимать какое-то очень жизненно важное решение. Это принятие решения. Причем, знаете, э, тогда, когда нас одолевают страхи. Боюсь ошибусь, боюсь, решение будет неверным, вот это вот. И от страха мы как будто бы даже прикрываемся вот этими мечами, может быть, откладываем принятие этого решения, может быть, как-то, знаете, не то что откладываем, а не хотим этого даже делать, понимаете? Но э, принимать решения надо для того, чтобы опустить э, эти мечи и не бояться, надо э, что-то предпринять. Что можно предпринять? Э, скорее всего, надо поговорить с умными людьми, с людьми, которые, может быть, уже были в такой ситуации, либо, может быть, э, мудрые просто, и вы доверяете кому-то. Либо иногда надо сходить к специалисту, иногда за это надо заплатить, даже за консультацию, может быть, к адвокату, может быть, к специалисту в какой-то области, вот, по которой вам надо вот, принять решение, финансисту, может быть, или еще что-то. Но в любом случае, это поможет, я думаю, вот, разрешить, разрешить вот этот вот крупный какой-то вопрос, крупное какое-то вот принятие какого-то решения. Для вас, вот вас описывают, кстати, несмотря что девы у нас, люди дев, женщины, особенно я про женщин говорю, женщины земной стихии, но ну вот некоторых из дев карты описывают как королева мечей. То есть, женщина, не любящую показывать свои эмоции, держащую все свои эмоции внутри себя, это может показаться холодным для окружающих, вы можете показаться холодной для окружающих, то есть, женщина, которая вот так вот, как шпагой, манипулирует своим интеллектом, скорее всего, то есть, она человек интеллектуальный, либо занимается какой-то интеллектуальной деятельностью, либо профессией, это может быть, кстати, она Адвокат, для кого-то из вас, может быть, это вот главная фигура вашей жизни в данный момент, это ваш адвокат. Либо это, вот, помните, я говорила, сходить к специалисту, это может быть специалист какой-то узкой обла в области специализации какой-то, это может быть хирург, женщина хирург, либо дантист, либо женщина, занимающаяся... Вот какими-то уколами красоты, что-то в этой области. Для мужчин это, может быть, ваша партнерша, ваша женщина, почему она выпала вам лично. Опять-таки, это, может быть, женщина элемента воздуха, это весы, близнецы, водолеи, и все то, что я перечислила, относится к ним, то есть люди, которые не очень любят показывать свои эмоции, и поэтому эту женщину иногда называют снежная королева. Это не означает, что она не чувствует, у нее нет чувств, нет эмоций, просто они ценят больше интеллект, больше ум, может быть, даже какое-то саркастическое чувство юмора у этого человека, больше полагается на смекалку, что ли, на вот это вот умственные качества. В вашем окружении карта Луны, туман вокруг вас, потому что свет Луны, он такой, знаете, он... Искажает, искажает предметы, нету четкости, это карта тайны, покрытая вот луна, тайны, секреты, это предчувствие, карта предчувствия. Старший аркан представляет все знаки элемента воды, и раков, и рыб можно, и скорпионов, Эта карта про скорпионов может говорить, хотя у раков есть своя карта, это... Карта колесницы, а у скорпионов это карта смерти. Ну, значит, вот раком, рак тут и нарисован, кто-то из раков для вас может быть очень значителен в этот период. Либо вас окружают какие-то, знаете, как это говорится, тайны какого-то римского... Какого дворца? Какого-то дворца. Ну, в общем, какие-то тайны, секреты, может быть, что-то вас окружает, может быть, как что-то недоговоренное вы чувствуете, предчувствуете или чувствуете, что что-то происходит вокруг, но у вас нет никакой вот конкретности, то есть вы не, не понимаете вообще, что происходит. Надежды и страхи. Ну, навряд ли назвать. Ну, кому как, конечно. Королева э, Пентакли. Королева Пентакли – это ваша карта, наша карта. Это уже девы, все знают. Э, значит, э, девы, тельцы, козероги, женщины вот э, земной стихии, такая приземленная, надежная. Э, пунктуальная, э, педант, педанты, <смех> надежность. А кто-то из вас, может быть, хоть, хочет быть вот то, о чем говорит королева Пентакли. Это женщина с денежкой, женщина с пентаклей Хотите быть обеспеченной в будущем, хотите, чтобы вы вот были вот этой вот королевой Пентакли. То есть у вас всегда были деньги, всегда вы могли как бы на себя потратить, как бы обеспечить себя. Вот это вот самое главное для вас. Поэтому я не думаю, что это страхи. Скорее всего, надежность. Ну и ваша последняя карта замечательная, карта э, императрицы. Э, старший аркан управляется планетой Венеры, то есть говорит о красоте и фертильности. То есть для кого-то это карта беременности, для тех, кто хочет забеременеть, для тех, кто не хочет. Дорогие женщины, предохраняйтесь, потому что фертильность, э, красота. Кто-то изменит внешность, кто-то прическу, кто-то сходит по магазинам, кто-то, я не знаю, накупит себе миллионы одежды, что-то вот в этой вот. Либо вы занимаетесь Императрица, она во главе своей империи. Может быть, вы занимаетесь или хотите, это ваша последняя карта, мечта, которую вы которую вы стремитесь и хотите осуществить. Может быть, вы хотите быть во главе какой-то вот своей империи, то есть работать на себя, быть императрицей, что-то связанное с красотой, галереей салон ли, красотой. Наталии, перехмахерская, я не знаю, что это может быть, все что-то связанное с креативностью, архитектура, кстати, проигрывается тоже, поэтому что-то такое вот в этой области, либо, вы знаете, часто по этой карте, так к вам, вот как к императрице, к вам относится ваш мужчина, самая лучшая мать, самая красивая женщина, самая лучшая жена, подруга и все остальное, вот это вот очень важно. Ну что ж, по традиции, следующие, следующие наши карты будут про любовь. И, как обычно, я вытащу три карты на любовь. Первые для тех, кто в паре, и следующие три карты будут для тех, кто в поиске. Так, для тех, кто в паре, ваша первая карта – карта мага. Двойка мечей, карта башни. Ну, а кто-то из вас принимает очень серьезное решение. Те, кто в паре, а, может быть от, об уходе, об уходе из отношений, потому что карта башни, когда мы избавляемся, разрушается что-то, и вот оно принятие этого решения. Двойка мечей. Ну, все в ваших руках. Карта мага, единственная такая очень позитивная в этом... Может быть, вы хотите как бы... Во-первых, карта мага – это новое начало. То есть для того, чтобы начать что-то новое, надо избавиться от старого. И я думаю, вот этим вы и будете заниматься. Строить новую жизнь, основываясь полно, полагаясь полностью на себя, на свои таланты, на свои возможности. И финансовые, и э, какие-то интеллектуальные ваши возможности. Э, начинать будете вот, новое начало. После того, как вы избавитесь от старого. Вот так. Вот это вот для тех, кто в паре. И э, следующие три карты для тех, кто в поиске, одинок в поиске. Ваша первая карта – Паш пашпо, э, посохов. Ух ты! Туз кубков король, король Пентаклей. Ну, красота, ну, э, особенно для женщин. Ну, встретите, встретите своего короля Пентакли или, вы знаете, любого обеспеченного мужчину. Либо это будет мужчина э, такого же, как и вы, элемента земли, э, девательцы, козероги. Либо это будет мужчина обеспеченный, либо работающий в какой-то финансовой среде. Может быть, банки, может быть, бухгалтер, может быть, финансист. Э, туз, туз кубков – это предложение, предложение руки и сердца. Предложение, человек говорит о своем их эмоции открывается признание в любви может быть по этой карте очень много эмоций зашкаливают паш паш посохов это страсть это первые свидания это сексуальный опыт то есть тут тоже тут замечательно все ну, давайте посмотрим что у нас про финансы финансы для дев Так, карта шута, восьмерка мечей и карта отшельника. Ну, карта шута очень позитивна в плане финансов. Это говорят, что мы начинаем с чистого листа, что-то новое, новый бизнес, новая работа, новое какое-то какое предприятие, проект какой-то. Или вы выйдете на новую работу, причем, знаете, на работу, в которой вы... Ничего не понимаете. Это такая карта авантюризма даже. То есть, может быть, вам предлагали, сказали, а ты можешь это? Да, могу, хотя вы, знаете, справлюсь про себя, думаете, говорить. Вот такой вот взяться за работу, в которой вы, может быть, не все понимаете, ничего, может быть, плохо знаете что-то. Вот это вот. Но я думаю, что это, скорее всего, после периода, когда вы были... Загнаны в угол, то есть, может быть, был период, когда вы долго искали работу и, и никак не могли найти, а потом предложили, в которой вы ничего не понимаете, и вы вот от того, что уже ничего не было, согласились, хотя как бы, Но эта карта, кстати, очень позитивная, она говорит о смелости, храбрости, что эм, правильно сделали. И, видимо, был период долгого раздумия, может быть, даже какой-то период вы, может быть, копались в себе, чем не заниматься, куда идти, что делать, ничего нет, не могла найти или не мог, или не могла найти, а потом все-таки вот как бы решились, это новое начало, это вот начнем с чистого листа. Ну что ж, мои дорогие девы, это все, что у меня есть для вас на октябрь месяц. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.